Привет, друзья! Этот ролик я не советую смотреть вегетарианцам, потому что будет настоящее мясо. Я нахожусь на мясном рынке и попросила настоящего питерского мясника помочь нам научиться разбираться в мясе и выбирать мясо, отличать хорошее от плохого, замороженного, от неразмороженного говядину, от свинины и так далее. Поможет нам в этом настоящий питерский мясник Джабар. Здравствуйте. Джабар. Вот я прихожу на рынок, и я вижу мясо, которое лежит в разрубе. Оно для меня все разное. Как мне понять, это хорошее мясо или плохое? Как мне понять, для какой цели мне нужно брать? Например, котлеты, или, например, я хочу сделать оббивные. Что мне лучше выбрать? Помогите, пожалуйста, разобраться. Давайте посмотрим примеры, признаки, как отличить свежее мясо от замороженного или то что было разморожено как киев? я думаю что легко можно легко можно разобраться в этом потому что когда любя, любая мясо когда она разморожена размороженная да, а, вот берем кусок uh -huh. видите какой он сухой uh -huh. а если будет будет он размороженный с него будет вытекать всегда э, жидкость так скажем вода там который, конденсат, который в который холодильник заходит в уходит uh -huh. и поэтому он всегда будет мокрый Естественно, И даже лучше да, да, даже здесь улучшится. Вот приходите нет магазин, когда они, заметят, даже в самом э, подносе, куда они складывают мясо, uh -huh. он, мясо уже в воде, так скажем. Uh -huh. Потому что с него все стекает туда. Почему они подносят, то, что в холодильник себя не испортит. Это раз. Во-вторых, как еще? Я думаю, что если не то, что думаю, знаю, то, что когда мясо размороженное, оно на перелавке долго не будет лежать. Угу. цвет меняет сразу же темнее темнее темнее угу. а насчет свежести и старости я думаю что тоже легко можно узнать вот например мы не ставим на, на это я достал чтобы вам показать пример угу. вот, посмотрите цвет мяса видите угу. какой он клейкость у него угу. видите даже рука перепает если прикоснуться то вот будет такой как липкая, да да да, угу. да. это уже старая мясо старое. значит угу. а это вот свежая я даже не хочу рук, руками тоже больше трогать его потому что я уже потрогал старую мясо даже. А еще вот я смотрю, она такое более как заветренное. Видно, что. Заветренное тоже бывает такой, да, вот у нас сейчас нет но она темнеет. Uh -huh. Темнеет. Вот цвет мяса, который должно быть у свежего мяса. Вот, смотрите, видите, какая uh -huh. розовенькая. А когда она начинает темнеть, это значит то, что уже давно лежит. Я смотрю, оно блестит, но от собственного коллагена, то есть не от того, что оно влажное, да, ну, нет, это то есть, есть оно свежее, его, его не разморожено. Свет так, так, таким и должен быть. Uh -huh. И некоторые, вот я заметил, приходят, выбирают мясо, когда выбирают, вот пальцем вот так вот дотрагиваются. Uh -huh. если мясо обратно, вот обратите внимание, они, я спрашивал честно говоря, это покупатели, но они говорят, вот так вот нажимают, если мясо обратно как бы восстанавливается, значит свежее. Да, сразу восстановилось, да. да. А если ямка остается, тогда... Значит старая. Значит старая, да. угу. А есть еще какие-то признаки, ну, например, там жир, он такой серый становится вот на плохом мясе, или коричневеет, или он должен всегда быть белым. По жиру что-то можно нет, определить? Жир тоже жир, жир тоже чернее, конечно, нет, жир, жир тоже Нет, нет конечно, нет, да? коричневый, то как, то вы, смотрите, как вы говорите, свежее, вот, да? вот, вот, видите, вот. Угу. свежий жир, вот он. Ну да, я разницу вижу, конечно. Да-да-да. Оттенок такой сразу понятен. А вот здесь он более темный. Но это... это... Мне разрубали, я просто знаю, что да, это свежее. Это почему? Но почему он будет? Почему темный? темный, я объясню. Это мы сейчас здесь разрезали, а его... Он висел же в холодильнике, понимаете, угу. да? Его ночью перевезли. Когда это... А это наружная часть. Ага, это наружная часть. Это. А, да. А это мы только что срезали. Mm, Поэтому и разница такая. Если это оставить до вечера также, цвет будет, будет у него тоже самое. А это будет намного хуже. Mm -hmm. То есть, чтобы понять мясо, не нужно вот такие критерии, да? Его потрогать, посмотреть. След... Самое главное вы уже по виде по по по понять. Сначала, вот вы зам замечаете, да, то, что здесь более свежую, ну, как по крайней mm -hmm. разделали, раздел, здесь более свежее, чем тут. Это и так можно понять уже. Mm -hmm. А там уже тоже, когда выбирать будете, уже поймете, что Почему здесь темные, почему здесь светлые? Uh -huh. Всегда надо выбирать самую светлую, самую розовую. Uh -huh. Если темная, она, конечно, и повозрослее, и может быть старая. Да, Джабар, еще вот я иногда вижу, редко, но вижу в магазинах, на рынках, что продают uh -huh. одно, один вид мяса под видом другого. Ну, например, часто телятина говядина. Как? Понятно, что телятина она дороже но продают часто говядину, да? Как отличить, как понять, что вот ребенку нужно, например, врач посоветовал диетическую телятину? Как определить, что это телятина, а не говядина? Телятина сейчас так как нету, не могу показать, но объясню. Много да, очень много так делают под виду говядины, то есть под виду телятины продают говядину. Телятина должна быть белая, как даже сильное, так скажем, mm -hmm. как сильная мясо и Естественно, то, что... Надо на мяса. Угу. У телятины вот такой кусок. Вот такой кусок. Так скажем, у телятины одна задняя нога весит мякоть. Если мякоть с нее снять. А одна задняя нога весит килограмма пять-шесть. Угу. А здесь у нас один маленький кусок весит. Вот смотрите, два с половиной килограмма. Угу. Это далеко не телятина. Ну что, что у нее цвет светлый. Угу. Посмотреть надо по размеру. Если э, лангет там найдете, найдете, вот в этом телятине лангет найдете, вы поймете, что здесь 2 килограмма, а там всего полкило. Угу. А до рынки продают телятину? Продают. А как, как отличить? Вот, например, продавец уверяет, там тельняшку на груди рвет, что это парное мясо. Как мне понять, что он э, правду говорит или все-таки где-то лукавит? Так может ему просто вопрос. Задавайте. Как он может быть парной, если он не пропижен в холодильнике? Во-вторых, покажите, забыли где его забили, потому что парной он только забили и только продают. Вот этот парной. Слово парной знает, Значит, да, да. такой пар. Да, да, да. Где его пар? То есть пару часов должно было пройти, да, да. да. да. Если он уже лежит там, не знаю, уже в холодильнике, значит, он уже охлажден. Парной он должен с него пару ходить Не может быть то, что в магазинах не в рынках нигде парной мяса нет А вот вы как знаток Вы бы себе какое мясо взяли Сколько оно должно перед этим Вот, как говорится, отстояться как Сутки, минимум. двое, трое, четверо полтора, двое, две сутки то есть, как минимум 48 часов, да? Часов, да? То есть, это самое лучшее это мясо? оно будет. вкуснее будет просто. Конечно. Да. Конечно. Жабар, я вот сейчас пока стояла, пока вы мясо давали, да. а, мужчина подошел, и мы с ним разговаривали, и он говорит, ни в коем случае не берите свинину и говядину. Все выращено на антибиотиках. Только баранина можно. Вот прокомментируйте. Слушай, разные люди, разные мнения, так скажем. У каждого свое мнение. Я думаю, что это совершенно неправда, не потому что мы разговаривали, почему мы с вами сейчас долго стояли и ждали, пока перевезут свинину. Свинину перевезли минут 20 назад, но мы с вами еще минут 15 подождали. Да, подождали. подождали, почему? Потому что, чтобы она проходила проверку. Ее проверили, ее посмотрели, все правильно, все нормально, все чисто, нет никаких антибиотиков. А нет. как ее проверяют? Само мясо проверяют? Там, там лаборатория есть, или есть, что? В, в, в, все оборудованы, где это все проверяется. Лаборатория? Лаборатория, конечно. А на что они проверяют? На какие? Они, и, они и на болезнь, и на антибиотики, и там на все то, что да? не было. Бывает здесь такое название, хряк, да, по-моему, называется, чтобы запаха не было. На это все проверяется, чтобы на рынок обязательно проходит вот А, ну вот, мы как раз стояли, вот ее сделали, да? 60 сегодня. И что там написано? А, пригодно в продажу. То есть они вот это пригодно? Причем в Вед проходит. Ага. То есть Джабар, вы бы советовали, вот когда я прихожу выбирать мясо, начать с того, что я спрашиваю документы и смотрю клеймо? Ну, клеймо не обязательно посмотреть, клеймо может продавиться срезать перед рубкой. Ну вот, вот такая вот бумажка должна быть у каждого продавца, то, то что есть мясо проверено. Конечно, да? мясо проверено, мясо уже прошло экспертизу, ее есть можно. Жабар, спасибо большое. И напоследок дайте какую-нибудь рекомендацию или совет моим ученикам, которые посмотрят этот ролик, вот что бы вы им как знаток мяса могли бы посоветовать. Э, слушайте, я думаю, что насчет продукции, самое главное, выбирать недовольную лучшие продукции, лучшее мясо, хорошее мясо, чтобы все получилось у них хорошо. А для этого я думаю, то, что они досмотрят это видео, и мы им ясно объяснили то, что как правильно выбирать мясо. Я думаю, что после этого у них получится вкусно готовить. Хорошо, будем надеяться. Спасибо. Спасибо.